У нас в основном все происходит, самое страшное, это ночью. Днем мало, но в основном ночью. Мы боимся спать. Это, ну, чтобы лечь в постель, надо раздеться. Если воздушная тревога, надо быстро выбегать, убегать куда-то в укрытие. Это надо вовремя одеться успеть. Ну, в этом весь страх, что успеешь ли одеться или выбегать раздетым в пальто на ну, улице. У нас было все тихо до, до, ну, иногда тревога включалась воздушная тревога ракеты, которые выпускались, они сбивались в ПВО как бы у нас было относительно спокойно. Дня два назад у нас уже начались обстрелы и мэр города Черноморска дал бесплатно автобус которым мы уже сюда и приехали. Ну, знакомые в Германии остановились, как бы сказали, что там хорошие условия, и мы туда. Как там и жилье дают, и как бы социальный пакет неплохой, что можно как бы переждать. Потому что я одна с тремя детками, как бы финансовой помощи не особенно ждать ниоткуда. Ну, и... То мы решили туда ехать. Я бы хотела работать, как бы ну, с удовольствием работать, но только с такими условиями, чтобы я могла в любую минуту вернуться к себе на родину. Подходите, горячая домашняя еда. Горячий борщ, картошка тушеная. Я лично, я лично очень надеюсь, что это у нас, на Украине, затянется максимум на месяц. Я, ну, по всем по всем таким источникам, как бы, что мы через месяц, через два мы вернемся, к вам это не дойдет. Мы сейчас в ситуации дегажа, и, на этом пункте пересечения мы в последние 24 часа 1500 человек на входах и 1400 человек на выходах. Практически, собегал адфлюкс, он дает дозу оптимизма, потому что из дискуссий, которые я много раз, практически, все, кто ездит в центрафронтере с которые ездят из Молдова, они ревинуют домой, ревинуют к своим мужьям, к братьям, ситуация почему вы хотите возвращаться на украину домой да, хочу а вы не боитесь а что делать что мы сделаем боимся конечно А что уже делать а мы скоро обратно. Вещи. Поменять вещи. На более легкие. Мы хотим встретиться с папой и с мужем ненадолго. А потом? А потом обратно. Сейчас буквально 15-20 минут, обнимем и вернемся обратно. Серьезно? Да, возьмем машину, заберем у него. Он нам перегнал машину и вернемся обратно. Целый день тревоги, сирены. Все прячутся. Мать так. звонит. Матери 83 года, дочка еще не совершеннолетняя. Взрывы бомбят. Такие взрывы земля содрается, И дети, дети просто не выдержат. Ну, я как бы взрослый человек, как бы, вот там залезу, даже там буду сидеть как бы, дома. А, там, а дети этого, ну, вы понимаете сами. Можно Мать экономику страны. Знаете, дома хорошо, дома и стены лечат. И верю, что все будет хорошо, что Одесса оставит покой. Верим в победу, что все у нас будет хорошо, что у нас будет мир в стране. Керсенторг фамилий, Сосу и татикула здесь. Я даже раз я видел, как семейная, которая вышла из и в униформе, военной, военной, военной, военной, военной, И военной, военной, военной, военной, военной, военной, военной, военной, военной, военной, военной, военной, военной, военной, военной, военной,